Всем привет, Макс Риск, это начинается с том погоне за золотом, Новый угодний. если вы смотрите ролик, то не знаю, летом, то это офигенно, зима, лето, совместный, офигенно, видите эти пироги, это в США такое делает, классно, наверное это кстати созданный карта из США, страны скоро это проживание как-то так вот ну что ж мы ждем когда игра зарушается в вот этом лайк подписка но ну, а чтобы там видео вам еще ролики вдруг когда закончится еще внутренний бы они ну ну тоже может туда то туда так смотрите что у меня тут есть вот 37 процентов вряд что мало то открывай сундучок и там все будет важно скрыть стандук кейс я просто не игрался, брал игрался взрывать дальше вот у нас в через три часа закончится я хочу на сегодня скин но хоть последний о это нужно чтобы быстро собрать там все ресурсы перетекну рангу получится 25 не хватает ладно ладно ладно что есть кстати видео ну как забрать, кстати? Ладно, только один способ забрать Вот так, друзья, как куча 200, так скажем, золотом. Вот один способ получать 200 золота давление лагает Так, я помню, как ты с тобой да, как я мучился Теперь я становлюсь сильнейшим Теперь мне проще простой тебе вырыть Продуксом А так можно было? Я просто рискнул на машину прыгнуть там весело реально? а что если машина движется? это машина приедет? окей, но машина двигается я никогда этого не знал. теперь знаю. делай. ну, команда, команда. ну скажи, как тебе руки ходить сюда. ну я говорить так нельзя делать, да? ну нафиг, эх, вот да, ну они скоро уберутся. О! брали Я говорю. так не махнуть. А, я... Я хочу, чтобы враг уже поднимался с этой машинкой, был, и я сражался с этой машинкой похороненной. Я Она прямо что-то -три, три дороги занимает. Очень ну, мощная машина. Прыгажок. Там тренировка да? кто проиграть, надо сейчас экономить, завод начинает чем же нет, это опа-на опа-на Й йо. Йо йо, знаете что такое йо? ну домой, он, да? ну браво. Сюда. Сюда. А, сюда. Это, это, это. Куда Это не Куда пойти? Свините. Ай! Ну, вообще, Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, что -то мы взяли блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, Что, а прокачанные? А, так это скино то есть только бонусы? Сколько бонусов? Я даже не могу посчитать. Окей, что там есть другой чувак обычный. Я Вот видите, столько так обычно, да? Вот он, да? Так и что у нас? Четыре, три, три, три, 2 а санта четыре три три два ха санта лучше всех Хватит скин реально с чем вам мути вы ну, купите там время действия шлема время действия самолета время действия маг магнита и время действия броника кстати может опостричь что еще по моему там шлем короче. ну и что Лен. Магниты. 2Х как-то маловато. Так что Санта там лучше. Если там подороже. убирать Того, друзья, у нас 20 штук. Можно на завод потратить. Чтоб осталось или же собирать там. Ну, на, на Кейс, на это. Нет. тоже. Пошли еще раз. Санта, я е-мо! Где мои саники? вы с Сантой? сам книжный все тратите золото на что чтобы ускориться зачем это нужно а? Йо, зачем я, я, я, я расправлюсь, сам задобежать свои сани возьмет капец будет и капец, и... раз, два так где мои сани 76 это к тому чтобы а, быстро зайти к цели где мои сани а? сзади енотиус где мы сани Рыжок. Рыжок. Налево, направо. Если что-то будет, то мы потом смотрим, узнаем еще. Баам! Я думал, что я умру. Ну, за ночью, Ну да. Ну тут так было. Опа, на. 2Х, отлично. Два слоя. Ну ты сани мой блю. Берни авиани где они прибавляются о если я пойду сюда у мы вообще больше карту что 2х о тут вообще шикарно стоп я я сандаклаус почему я вдыхайся вообще ни о тут вообще тут жара везде непонятно тепло как-то зачем я люблю холод ух я шуколься хорошо чем одевался? А? где мои детки поздравляю с новым годом. подарки дают кстати где они кстати, да, мы да, вот это сказать. В будущем, когда будет новый год и в будет мне время, то я бы хотел сделать какой-то стрим, да? И раздавать все такое ценное. Вот напишите комментарий, что будет раздавать. Например, Роблоксы. Роблоксы. Ну это когда-нибудь у через там полгода. Но это нужно ждать. Вот, по 20 лет начнем С 18 сразу бобах. А если там нужно. Ой. Ой, ой, как опасно. Ладно. Не знаю. Ой, Санта Бу, что с тобой? Ты же самый лучший. Бесплатно! Санта есть бесплатно. Санкью. Санки. Реально спасли Санту. Кто спас Санту? У меня просто 2 хпшки. Две жизни дали. Только раз или можно бесплатно еще раз? Это я. Если честно хлем для санту был но так быстро произошло что я в шоке был. какая скорость без если честно то это реально без скорость блин сани а... блин ой -мо. ну я не успел можно еще один раз бесплатно нет но там на там был прикольне бесплатно штука одна один разочек может быть еще раз попробуем чтобы потом узнать кстати мы можем сейчас кое-что купить но нас скинов явно не хватит. Понятно, думаю, в следующем году купим, обещаю. Секс с кристаллами вот так очень купить. Какой там пароль позаписать. Так, да, рекордник побил. Ну и что? То Санта прокачался. ⁇ -мо ⁇ Раз, два, три. Раз, два, три. 2 на 3. Ну, пойдёшь, будет мне часа постараться. Ну, блин, я буду сегодня. Часа играю в эту игру. Прикаловайтесь. и снимать еще. <laughs> не надо мне такой... Не надо ну, Немного. Не ну, немного. Немного, блин. 2х. Возьму. Ну, Возьму. А что же мне делать, это придется? Хочу же скорость. Скорость хочу. Холодно. Скорость хочу. 76 уже падают хопана пару золота заберу здесь я не знаю откуда этого енотиуса столько блин подарков где а деньги... подарки кстати от енотиуса вот санта я знаю да прикольно что если я муру? У меня тут еще бесплатную жизнь в новой игре в новой гадке сегодня мы и узнаем ой пропустил ну, ладно единцы нам очень нужны, ты же понимаешь, Макс риски нес, нужно спасать легенды. Регулы это важно, чем золото, блин, да бесстрашный целый куча золота. А вот легенды это важно, что. это очень. Важно. О, ва, поедем, конечно поедем. Первый раз езжу, езжу ездию на самолете сам. Где? Ну ладно, по низу сами вот этот опа конце концов она ну, длинная кстати потому что мы взяли санта вы сами все знаете но длинная а это отлично значит скоро будет мировой рекорд там шлем длинный прочность там все длинная, длинная Класс просто качать персонаж. Зачем качать, если можно скин так купить там, ну как, ну, в конкурсах участвовать, так как сейчас я вы вывел Санту Тома самого дорогого. Вот шлем очень прочный, так что мы долго Также эм... магнит. все моё ладно. Вот он брак наш. Давай. Потом на потом наверх, потом мы должны там не леть, чтобы освободить или получить награды. Интересно. Так что, друзья, ну тут бить по полной программе. Не уступать. Можно собственно купаться. Давай проиграй. -мо, давай уже! Лети, блин, уже спокойно друзья ну я не знаю о, спасибо все же тут бесплатно стенки у мы полетим туда. спасибо Санта доходит о подарки кстати с подарочки есть опано ой ⁇ мое. это апа апа я, я я я сделал все блин ну ну дай пожалуйста шанс хоть санто базаре хоть мне это работает спасибо хоть за это Но реально сложно кстати чего вы не сказали а да там экран слишком размытый. Погнали снова. Думаю, длинные кролики сойдут Как раз канал. А то канал падает, -то, думаю, Ну почему? Тогда сделал длинные ролики. Хоть как-то чуть Ой! ⁇ -мо ⁇ пусть спас свою жизнь, что... блин, не за единцы мои, мои единцы, мои единцы, никому не дам. Так, если тут в игре был бы Олли олень, да, то да, тут да, можно было поиграться, чем за Санту, то важнее, ну, Санту, но популярный олень, ну, Санту, как думаете, могут быть та... и так, и так, по большому счету Олень? Блин если что-то дает два года. Раз, два в году. где подара. Чудесно. Хорошо. Опа, нравится. Здесь. Опа, нравится. Опа, нравится. Опа, нравится. Опа, нравится. Опа, нравится круто блин. спасибо за бесплатную жизнь а что если новый пройдет не скин останется вот первый вопрос второй вопрос Не останется бесплатный бесплатный попытка еще так если да то огромнейшее спасибо что останется? будет классно чего это только что было макс риск я в шоке. А, типа у нас еще 2х. Тут будет тоже 2х. У нас прочный. Мы будем то долго сидеть, так скажем. Отлично. Но то не будем вылазить. Нет, я не буду вылазить. Отстаньте. Блин, ну Ладно, Не закончится, не закончится, не закончится, не закончится, не закончится. Нет. Нет, нет, нет. Ой, блин. Нет. блин. Нужно еще прочный точно. Нормально, сам. Цанта -то том нормальный чуба, все нормально. Хрязь, хрясть двоиц. Хрязь, хрязь еще раз. Но мировой рекорд, когда через пол там, блин, махни, испугался. Какой пугливый. перейдем. более менее интересно. более менее больше золота Не знаю зачем золото мне. Тем более я город все изучил. Думаю, что город мне вообще будет покать. Мне как быстро. Или в шоке. Какая скорость? будто ты что-то выпил такое <свят> и капец так уж такой никогда не было почему так быстро ну ладно Ой. видите за это я парню ударяться вот ну, вторую жизнь на хоть спутил за дом он он по просто споткнулся вот тут они а там нормально Эх, блин, сколько там 400 будет так долго блин не давайте что ну, как... и еще по-любому там пауз здесь оставьте наливайте чай и, знаете если вы наливаете чай и смотрите именно канал канал макс риск именно макс риск намек да То это с чем? то это офигенно с чиню а будь это пересматривай свои ролики когда есть время ну да есть это других только с других аккаунтов. Если будешь смотреть своего аккаунт, то скажет э, YouTube. Так, я тебе там ничего не делаю, поэтому ты будешь страдать. Такой, Что, блин, ну ваналитик там. Написано по-другому, я поэтому по-другому еще раз говорю. Опа на шлем. Мне нравится шлем. Давайте кого-то э, летний зимний. Ну ладно, ну, о 2x нормально нормаль. на мой да берите 2x зачем вам тут, там, кусочек золота берите байкс. x почему-то так потому что у вас санта у вас санта умножение же гниться очень долго да офигенно уй а шлемка спасибо без шлема я не понял, признаюсь отсюда шлем дайте мне еще шлема я не она. Хочу единиц. Почему бы нет? там, идет, что направо идем. Ох ты, Есть, ебой, еще магнит! Офигенно! Шиколаде живет! Это самая мощная когда-либо я еду. Еще прям ровно еду. А, потому что магнит. на ровно. Потом, он закончится магнит, потом уже дочек скоро закончится. А разве ну, что, это все прочно. Вот все не согласен. Тем более, вот тут вот, еще кисть отрабатывает. Блин, не зову, только богаче. Санты нет места. Кстати, а почему мешок тут, тут не добавят? Сколько я взял золото? Сколько мешков будет? Не знаю, мешок там 100 золотов, мешок там 1000 золотов. Вот у меня уже 10. А будет когда-либо такая штука. Или же нет. Я должен специально так ударяться, или же так придумано. Вот мне интересно, зачем ударился. Я не ударился, не понимаю. Блин, тут на так, куда-то так пойти. Блин, понятно. блин. Вот это самое лучшее. В Новый год играйте, потому что у вас будет два дополнительная жизнь, жизни конечно. Если будет время. И боелку наряжайте. У вас нет времени. Вы не успеваете. Я сейчас. Блин, какая скорость, как безумие Блин. Я не знаю, как я успел. Я просто прыгаю. Я просто прыгаю. И тут, и там, и там, блин. Хорошо, что у меня все прочно, блин. Блин, удара вниз, пады вниз. Когда у нас будет, кстати, рекорд мировой рекорд? Я хочу уже сейчас, пожалуйста. Во-во-во, друзья, ебой. Я мировой рекорд поставлю в будущем, что потом макс риск будущем страдал, страдал. вот Прям как я сейчас, отомстить ему за будущем. Да, да, да. Давай еще половина. Нет. Блин, низу-ка. Не Ч ⁇ ж так Макс Рис далеко ушел, а? Я даже, ну, ну почти нормально. Еще будет очень сложнее. Даже с Сантой. Даже умножение. Так да как? Макс Рис, как? Непонятно, да? Ой, реклама смирен. 146. Карта Сильбрис. Ну, давайте, несколько там тан там да Ну год! А! Какая из них от... какой из них от рекап? Вот этой. Блин, а там было весело. Наверное, наверное. Обидно разработчик. А, так можно еще. Так я мощи могу тут наиграться Офигеть. Всем удачи, пока.